Сбрасываем ящик снабжения. Самолет-шпион готов к вылету. Самолет-шпион на месте. Начинаю наблюдение. Противник вызвал самолет шпион. Артельная Внимание, надвиг ударный вертолет. Доставьте уран к месту подрыва. Силы противника десантируются в вашем секторе. Поступил новый приказ. Самолет шпион уходит. В вашем районе замечен десант противника. В текторе обнаружен самолет РЭП. Противник наводит артиллерию. Внимание! Угрозная стрела! Противник уничтожен. Противник вызвал самолет-шпион. Огневая группа уничтожена. Ждите подкрепления. Противник наводит артиллерию. Наводит артиллерию. Ожидается арт однок стрел. Обнаружено наведение артиллерии. Внимание! Угроза артобстрела. Внимание! Над вами ударный вертолет. Противник вызвал самолет-шпион. Грязная бомба активирована. Отлично. Да, подправьте сюда, самолет -шпион. Мы Взорвали грязную бомбу. Уровень радиации в районе повышается. Выполняем доставку ящика снабжения. Противник вызвал самолет-шпион. Мы зафиксировали наличие пяти грязных бомб. Организуем отправку подкрепления. Противник выслал борт с напало. Противник наводит артиллерию. Ожидается артовстрел. Ни шагу назад. Внимание всем. Противник сорвал грязную бомбу. Внимание. В районе обнаружено радиоактивное загрязнение. Их огневая группа полностью уничтожена. Доставьте уран на место подрыва. Заложите уран в грязную бомбу. Внимание. Уровень радиации.